Добрый вечер, на связи город Казань. Меня зовут Артем, мне 29 лет и последние два года я занимаюсь продажей недвижимости города Казань. В том числе благодаря курсу Антона и Дарьи, за что им хотелось бы сказать отдельно спасибо, потому что за этот курс они прокачали меня, дали мне позитивное мышления, развеяли все мои страхи, наполнили мою голову знанием работы с клиентами и... Вообще по методике их я достиг результата, в среднем 3-4 сделки в месяц я закрываю. Этот курс я советую не только новичкам, но и риэлторам, которые уже какой-то определенный опыт получили, потому что в данной профессии быть конкурентоспособным и получать новые знания – это нормально. Поэтому нечего бояться вперед. Хотите продавать недвижимость, рекомендую вам данный курс. Но если хотите купить квартиру в Казань, можно всегда написать мне. Всем спасибо, хорошего дня!